Доброе, доброе времени суток, друзья, вы на канале Займан, и это четвертое, четвертое прохождение по игре Киберпанк 2077. Давайте сразу без лишних слов будем продолжать. Э, ребят, сразу говорю, пишите свои комменты. Они хорошо продвигают видео, вам не сложно, мне приятно. Пишите, что вы думаете об игре. Может, прохождение вам мое не нравится, может, вы хотите видеть э, от первого лица, когда я там катаюсь на машинке Может от третьего Может еще что не нравится Обязательно об этом пишите В конце концов, пишите, как у вас дела Давайте, давайте, ребят Я верю вас Что-то я ничего по звуку не слышу Вот все Тихо, просто наушники были включены Так, сейчас мы сразу выберем Потому что мне не нравится Здесь по настройкам Бывает на максималках красивая графика И... Лав практически нет, а бывает такое, что даже на минималках они есть. Поэтому сейчас сразу будем смотреть и на второй монитор, и будем видеть, как оно будет на выводе. No. Так, пропуск в высшую лигу. Задание обновлено. Но у нас одно, да? Одно задание всего лишь. Да-да, есть, есть вот эти мелкие какие-то лаги. Сейчас выберем минималки И, наверное, текстуры Так просто проще Так, это мне с ним попозарить, да, надо? Как ты, ну, сеньора Уэллс, ты какой-то уставший Ты как будто марафон бежал Что-то случилось? Вроде крутой наемник, а все равно потею, как в парилке, когда с мамой по телефону говорю она все время проверяет, не лежу ли я где-нибудь в отстойнике. Как большинство валсов. Это уже начинается. Хотел пример показать, но рядом все нету никого. Я говорю, что все окей. Я больше чувствую, что. Но завтра это закончится. <связь> Нас ждет посмертие. смерти <связь> да. Все благодаря Дексу, кочевник по смерти, легендарное место ну, Давайте попробуем использовать наши эти... Как они называются? Перки, не перки, как а, усилия, усилия какие-то По смерти знают далеко за пределами города Серьезно? Тут кочевые кланы глубоко. получали одни из самых крупных заказов Ну еще бы Это же лучшее место, чтобы искать работу кто пить так. <с> Следовать за Джеки, да надо? Ну, да. Новая зона, клуб по смерти. Новый клуб? Я еще от старого не отошел. Здесь когда-то был морг. Прикинь. Да четко. Что? Четко. Офигеть, да? Угу. Это тысячу лет назад было, когда людей еще хоронили по-человечески. Вы кто такие зерки? идите я вас не звал а, я я это джек уэллс друзья декстра шона дэшона мы друзья декстра дэшона он ждет нас чип э, доступа э, требуется авторизация Говорят, они типа другой вход в клуб или что да. ну, ладно. сказал еще занят возьмите себе пока что-нибудь мы и так собирались ну, а разрешение я типа, тебе подал В себя поверил, чел Лё Это настоящий или это, это Гологрома Чувствующий ты, ты, ты, это, подожди это Я, потом... я, я Ой, там, посмотрю, что здесь взял. есть Берегись! Кто я? Че ещ скажешь? А, смотрите, пацаны, на меня смотрят, на меня. Не на вас. Если Я себе сюда уйду. А если сюда приду. Да катится этот мир. Чего у в голове, ли? Ну, как дела? Нет, я нет, хочу, чтобы мне кто-то выдал, Знаете, как Спасибо. у американских фильмов, в потасовках. типа один начинает, а потом весь бар дерется. Может что-то типа у такого. Всех есть время а, я смотрю, ты такая занятая, да? Ладно, ладно, mm -hmm. не будем отвлекаться на всякую ерунду. Лучше посмотрим мультики. А мне это, авторские права не дадут, если я здесь мультик буду смотреть О. А то сейчас мало ли YouTube мне еще страйк даст за это. Оптику сломал! В глаз, что а. ли? Тебе делать нечего. Бля, демонша какая. Эй! Слышь, мы знакомы? Мне кажется, у него голос должен быть такой грубый рубой Гляньте такой на него. А где мой этот Джеки, вот он. Все наша очередь. Что он имел в виду, наша очередь? Бухать? Где-де? Где? Это, это где? Вот это что а ли? Так это мужик. Заказы, Или у то? Или а это? это ее клуб. А где Но бабуля? А вот это это бабуля. Вы, а, Я хотел сказать, выйди за меня Выбери за меня а, Ничего, выбери за меня будешь, и... Буду, конечно Две А кто бабуля? Он сказал бабуля 52, Точно, Чика Чика Кое кто сделал всю домашку А мою сожрала собака а чё, они напитки в честь А как да. заслужить напиток в свою честь? Интересно, что нужно сделать, чтобы в твою честь назвали коктейль? Отдать концы, так чтобы весь город о тебе говорил. Желательно на задание. Хераси, какая красивая традиция. Ну да, слишком легенд, живых слишком легенд не бывает. Слишком высокая цена выпить за Найт Сити за то, чтобы мы разбогатели и за ограбление века. Ой, я за ограбление да, предлагаю. Я люблю шурина. ограбление. Вот я Давайте не будем сильно отвлекаться. Конечно, игрушка интересная, когда на нее отвлекаешься. Ну, по-всяким. Ой, я уже под алкоголем. Но будем выполнять сюжетку. Слишком высокая цена. Кто да, еще вот остается такой чести? Ну, окей, в принципе. Небольшая за то, чтобы стать легендой. Да. Не сначала поживи как легенда, а смерть это так, просто финальный аккорд. Кстати, меня зовут Джеки Уэллс. Хочешь свой рецепт продиктую? Mm, давай. 100 граммов водки со льдом, сок лайма, имбирное пиво и главное, капельку любви. Окей, okay, я запомню. Вы вроде как новая находка Декса. Выполняем его заказ. Откуда ты знаешь, так часто идет. здесь бывает. Так, окей. Пошлите. Охранник Все. за нами пришел. Пропуск выше Лио. Задание обновлено. Идемте. Следует за телохранителем Декстра. Что? Что? Кто, кто, кто, кто? Ага. А, это он охраннику говорит? Я тоже. Боксирую. А, ты что, ты а, кстати, интересно Эпо. было ихнюю Индюрзу? битву посмотреть, именно их двоих. А меня бы уложил? Как думаешь? Сюда. А было написано, ага. Не, реально прикольно бы было посмотреть противостояние этих боев. Вот это немножко побольше, конечно. Да, он, рамка побольше. Да, эксессио. Конечно, наличными. Как всегда, счастливо А, вот и мистер Ви О, рекрос а Мне вриарь. места нет? А что с болтом? Ну, с... <laughs> <у вас. laughs> он в школе, он в школе Но вы не волнуйтесь Так Я понять не могу, почему мне не уступили место. Положить yeah, болта Ну, Какие его с собой носил, я понять не могу. Себя дома. Положить болта в чемодан, это я сделал. А, я могу все-таки съесть. А куда это я сел? Комнатка, звукоизолированная. Джеки. Нет-нет, мистер Уэллс прав. Мы будем обсуждать деликатные темы. Но если вы не против, я сначала задам один вопрос мистеру Ви. Давай. Как твоя встреча с Эвелин Паркер? А кто это? Хорошо, я посмотрел на компеки глаза изнутри. Неплохо, но она хочет тебя кинуть. Что, расскажем правду Алло. или... Алло. Хорошо, я бы сказал. Погулял по компеки Плаза по местам, которые... Я сказал глаза, да? Рейндансом. Ну, бывает. Да, баг ввела меня в курс дела. Значит, ты знаешь, кто наша цель. Главный наследник императора... Блин, ну кроссы, Лянтик. Лянтик какие кроссы да, Представляете, сколько они стоят? Миллионы, рук, эр, у парень. этого буцы такие так вы или было что еще? Пока что еще не было, но будет, я думаю С ней что-то не так Из-за этого мне шесть очков каких-то дают, да? Или что это такое? Или у меня заберут шесть очков? Вперед, не я не стесняюсь она думает, что ты нам не нужен Не было давай к делу Давайте, да, будем быстрыми Я понял, ей хотелось на меня посмотреть Ничего лишнего, не будем говорить Хотелось на тебя посмотреть, говоришь? А, Но это та, что в этом придумал план, Декс? В стрип-клубе была Да Главное Да? Взять чип, ну давай посмотрим Ладно, давай посмотрим мы с Дексом уже подготовили всю операцию. Сложность будет ниже некуда. Неважно. Мне нужны подробности. Деламейн высаживает вас у главного входа в компеки Плаза. Входите по фальшивым удостоверениям. Бак помогает вам взломать внутреннюю сеть отеля. Вернее, я и Болт. И, наконец, не проникайте. Для в... получается, ну, кто меня смотрит, кто смотрит мои стримы по Пап это Нигритоска, это, получается, Соня, если она говорит, что входим я и Болт. Не, ну это ж логично, правильно? Пентхаус и забирайте биочип. И все это по-тихому, с минимальными жертвами. А лучше вообще без них. Тибак будет на связи на всякий случай а теперь вашего какой киборг какой кибор? твой охранник или вот этот болт болт у болта роль такая роботом быть лежачим так вопросов нет дела повезет нас туда и обратно какое у нас прикрытие как мы придем пентхаус у меня вопросов нет вроде хотя на самом деле есть у меня вопрос, когда обсудим то, ради чего мы это затеяли? Бабки, бабки, красавчик, красавчик, ты самый умный я человек торгуюсь. Ставка всегда одна, 30% Чего, сколько? Так, я так все зависит вашу. от куша Так это нормально, а что он хотел? Сразу 50 на 50, партнерами быть Что-то как-то маловато, спокойно, Джеки, не нарывайся Блин, не знаю, Джеки тоже нервничает. Можем мы и в движуху да, войти. Давайте все-таки поторгуемся. лен говорит, не стесняйся. Да ну, Декс, как-то маловато. Эй, погоди-ка, друг. А кто достал болта? Но. Кто вытащил инфу из Ну. Мы лезем в отель, где на углу люди Согласен. Давай хотя бы 40 на 60. Мы а кто дает вам надежный план, транспорт, нетраннера и информацию? Кто такой Нейтранер? Хочете -то дальше торговаться? А, Эдит, тут не главное. Нет, ты прав. Джеки прав. Нам нужно больше. А -а -а -а -а Алло? Не, Флад не буду отец. торговаться. Ты прав. Мудрые слова. И последнее. В компейке нельзя проносить оружие. Вас не пустят через рамки. Стволы придется оставить в тачке, а болт...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 Один чувак сказал, что я... Чил намекнул, ну, что, уходить, что жрать нечего, не что вообще бабла нету Скорее Он говорит, сидит тихо не и не высовываться Хоть бы я, сказал, собственно. я на первое время подкину каких-то денег пока есть время до Если остались вопросы, задавайте сейчас. Вопросов нет, все Вроде ясно нет вопросов. Ну, заработал. Ну, хорошо Ну, так что, ты готов ехать? Да-да-да, давай Прям сейчас можно? Пока нет. Поехали, поехали, поехали. конечно. Чего ждать-то? Как чего? Богатство. Вас приветствует сервис Ого, Вот это костюмчик. Издавьте все такси. Твою мать. Очень на это надеюсь, Чумба.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 А, водителя типа не будет, это умная машина, да, получается. Спасибо. Активирован пакет Excelsior. Excelsior? Дело набирает обороты. что в этом такого, а что такое Excelsior. Excelsior. Ле, да, в натуре Excelsior. без водителя едем. Вот это а я понимаю будущее, это а то а я понимаю. Ага, лучшее качество за ваши деньги. Смотри. Доломейн. давай боевой режим. Прошу прощения, но в данный момент Вашей жизни ничто не угрожает Ха. ну ладно Но вообще он Хотя армию Арасаки может выкосить Если понадобится Так и че мы этим не пользуемся? Декс на нас не экономит Декс прямо расщедрился Он забирает себе 70% Ты забыл что ли? А если эта тачка будет воевать против нас Excel,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 Просто хочу, чтобы ты сосредоточился на работе. Ты ведешь себя так с Луна, едешь на вечеринку. Кстати, да, да, да, он именно так себя ведет. Джек, мы вообще-то идем грабить Арасаку, а ты ведешь себя как перед вечеринкой. Че, серьезно? Да, как будто сейчас, Дайте придет, выпьет снимет телочку. Ну, не снимет, а познакомиться Вообще не переживает, что там может быть. И я туда не вернусь. Тимбах звонит. Э, а чё я никогда не показываю толком? Мы, мы уже скоро не, вначале ваты. её, по-моему, показывали. А сейчас нету. Комбэки? Э, позвонить Джеки. Шум какой-то. Скажи что-нибудь, Барк. Величайшие преступления совершают стремясь к избытку, а не к предметам первой необходимости. Чего-чего? Это Аристотель. Связь похоже в норме. С тобой да. С твоим греческим другом не очень. Но мысль интересная. Размышляй об этом. Он херни не скажет. Ты как слышишь, Ви? Слышу тебя нормально. Супер. Ну что? Похоже все работает. А, ля, видите, а в зеркале показывает, типа, водитель Спасибо, есть. Спасибо, что Желаю удачи. Я буду ждать вашего возвращения. Не, нормальная такая тачка. Представляете Я в будущем ваша. сколько она будет стоить? А с туда Ставить оружие. А вот мне интересно, с оружием туда нельзя? То есть обыск, получается, будет. А то, что в кейсике лежит э, болт который может там уничтожить все, то пофиг, да? Блин, тачка похожа на такси. <laughs> Не очень-то она похожа на элитную машину. Ну реально. Вот эти шашки, мне кажется, они ни к чему. Если она действительно такая бронированная, опасная, ну, делать эти шашки. Бак, мы Взяли б майбах какой-то, подогнали лучше. Рамон, я встречи, понял, где-то это слышал. Отдел. Как скажешь, Пацан, уходи отсюда. Уходи отсюда, они тебя используют как раба. Ты видишь, тебе надо только здороваться и махать рукой. Как пингвины из Мадагаскара. Улыбаемся и машем. И что, интересно, он... Простите. Небольшая проблема. Вы можете объяснить, зачем вы принесли военную технику? На ага, вот слава. я об этом и говорил. Мы торгуем оружием. и не буду оправдываться. Мы торгуем оружием. Простите? Вы, Ктакисан, правильно? Простите... Не, лучше сказать правду. Лучше сказать правду. Что-то охранник мне этот не нравится. Пожалуйста, дождитесь конца сканирования. Мне что-то это. Плывет. Хорошо. Спасибо. это вообще робот, боже. Я думал, тут полулюди хотя бы. Это тупо андроид, он весь андроид. Он даже ходит сквозь меня. из другие враги, хоть я как-то в них врезаюсь, да, вот. Не могу пройти, то этот вообще как призрак. А не вот. Я врезался у него. Значит, бах какой-то в игре просто. Вы все тут, что ли, такие? Мы хотели бы зарегистрироваться. Разумеется. Минутку. Номер забронирован на имя Викторино. Викторино. И Рамон. Рамон, еще. Именно так. Замечательно. Позвольте, я уведомлю Таки-сан что вы приехали. Давай. Это Это не Быстро, отвлеки ее. Не надо, не беспокойтесь.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 О, и еще одна маленькая формальность. Активируйте чип-идентификатор. Уступаю тебе, Хьюго. Хьюго. Все в порядке. Желаю вам приятного пребывания в нашем отеле. Окей. Спасибо. Идем быстрее. <laughs> вот это ты зря говоришь, мы палимся. Мы палимся. Они не подумают, что ты Какая просто поспать хочешь. Новая Такая. Идем быстрее. Я Не, но ну, а чё нормально симпровизировал. По часам получится он шарит, мышь не ты прокололись. Помни, 8 ты часов вреди, это много. Ватить. Он хочет отдохнуть. Все правильно. Что ты за суши нарисованный? Это типа суши бар? Можно похавать пойти? Пойду похаваю. Это ты там иди. А <свеч> чё он тоже бежать начал? Тоже ты пожрать хочешь? По Ля, прикольно в натуре. Мне нравится а когда я говорю, что В будние дни заказа столовки нет Можете выбрать любой свободный столик Можно? Вы можете сесть у стойки, если хотите Надо мне Не, не хочу устойки. За столик мне принеси Я туда загляну, если ты не против Пойду Я себе. с этим чемоданом как торговый агент <laughs> Не, ну что-то есть, Пойду да Пойду наверх Да, я похаваю, наверное а чё, здесь нельзя? Я Не скажу. понял Кубу, Я простить. подсяду к вам, Дай а? Хобби. Окей это уже за Я подсяду? Фарида, я, там нет. Фарида. я подсяду? Я... Ладно, пожрём Привет. Привет Школьника, ответ Я робота, ответ Что у тебя есть? Ну это все за бабки, ничего, спасибо Ты всегда такой простой Ты всегда такой простой Конечно, впитал это с молоком матери. 50% процентов протеина, а остальное чистое высокооктановое топливо. А, понимаешь. Да, что? У нее в волосах были были ветер, так сказать. Она была из Альдекальда, а потом стали падать бомбы. На прощание она сказала. Путь с собой. Ничего ты. не понял, но интересно. Да, поехали. Интересно. Пока что я сел здесь, но про ее слова не забыл. Ты гонишь. Замечательная история. Так, так, так, так, так. Не пытайся меня обмануть. Хм, не я один тут кого-то обманываю, правда? А... Что-нибудь принести? Может быть воды? Ничего, спасибо. Ничего, спасибо. Зря я только Приходите. с ним заговорил, ничего, да, сейчас, ничего толком не узнал и будет. да. Так, мне надо вниз, да? Апартаменты пишет. Шафей или апартаменты? А куда мне Мне шафей надо? На первый этаж вниз или наоборот вверх? Значит, вверх. 100 метров показывает. А, все правильно, да? Хотя почему-то значок мне показывал именно вниз. Игра меня запутывает немножко. Я уже заждался. Я так и понял. Ч ⁇ он измеряет? Ч ⁇ как жизнь? Ничего как сам, чё. Тут вообще входа, что ли? А, вот. Блин, охрененный вид. даже можно прыгать в прямо море за головка а есть именно общительные кто-то пуж какие не стрёмные а? это же настоящие андроиды уже это не люди если раньше были вначале люди более такие переделанные да с э, всякими ну, типа покупаешь на лицо на руку какую-то херь и ты просто сильнее становишься, а так ты человек То это уже именно андроиды У них вообще ничего человеческого нет Они тупо железо сделаны Мы в комнате. Мне Вряд ли они просто Хороший фуловые Даже жалко, что нам Телевизор, Я не для тебя ее ближе, как это телевизор выключено? Так, назад, далее Пока мультики да, не найду, болта, не успокоюсь. Сейчас болта просто. запущу, запущу Ладно, дальше. пусть будет это Посмотреть в зеркало. А где вентиляция? Запусти сканер посмотри. Понимаю, у меня отражений нет. А, есть. Блин, как некрасиво. Отвернуться от зеркала. Пришлось мне снизить графику, еще раз напомню вам. Дабы не было лагов. Потому что FPS более-менее стабильно себя ведет. Ну, почему-то есть лаги. Что это? Найти точку входа болта. А, так вот это на нора есть. Вот так, да? Вот она. Супер. Джеки, болт М. готов? Болт всегда готов. Не для да какой. Стой, стой. Подождать, пока болт взломает систему. А я могу? Нет. Мерда, застрял гаденыш будете ставить и смотреть. Переключитесь на ручное управление. Вид ну а в натуре. Чип. Где? Чтобы Кавалера Филес. Ну это бухло, да, какой-то. Да. Поехали. О, прикольно. Переключаю тебя на вид сканера. И если закружится голова, не пугайся. Приметать включить сканер, отдалить приблизить все, подождать есть. пока типа подключит вас к системе видеонаблюдения а, а как все. его вести а за Ээээ... я паре. немножко не понял а Дальше просто найти шахту вредом. да все я Сколько понял как это на мой имидж? люди подумают что я не контролирую вот ну, по мы сути, невыкоро. она должна быть где-то по этой стороне. Это все, Возле охранника она вряд ли будет. Мы Это все, что я могу вам а, кстати, он же ж поверху лазит. Это вполне может быть и вверху. чуть я потерял, где А вот. <с Rodriguez> Блин, я не могу найти. Как всегда. Как всегда. Почему все так сложно? Почему они все усложняют? Мне кажется, это вверх. Это где-то здесь вверху. Что я могу сделать? Отдалить, приблизить и включить. А, у меня сканер не включен. Теперь я понял. Теперь я понял. Видите, сканер включили и сразу видно ответ. Потому что так бы я не увидел. Интересно, он... Как? Невидимый? Не, вряд ли Был бы он невидимым, он бы тупо напрямую бы пошел и все А так он, видите, штампуется, прячется Но он Бог тихий, пошёл. капец Переключаю тебя на новую камеру Давай Так, ну тут же а самое, да? поняла, то же самое, да? No, то же самое А что-то еще тут есть Обомティ Панель террариума Это нам не нужно есть Но... Что а, типа что, горничная стоит? Максимум, что Каким Мы образом? Что там в Сейчас гляну. После этого найти взламывающие объекты с помощью Мы сканера. сканера. Окей. Кто? Что ну, скажешь насчет телека? И Скажу. Ищи дальше. Так и <свят> в Сокос? Сокос? террариуме Сокос? есть контроллер температуры и воздуха. Да я ну, -то вы на в том, что он ему круто. Я бы согласилась с ним спать. Даже если бы он об меня ноги вытирал. Ты <смех> <смех> лучше Капец. тепло нормально вытри, подруга. У тебя везде разводы. Мажорик, походу, какой-то живет А баба течет по нему. Ничего не залазит. Uh, Рариумом. бак работала. Да ты знаешь, сколько эти твари стоят. Вперед. Спасибо, потом скажешь. Подожди, а то есть на самом деле его не видно, да? Он прозрачный. А чем он тогда от охранника тогда прятался по низу, не пошел через крышу только? Ладно. Найти ход, вентиляцию и шахту с помощью сканера. Ч ⁇ еще? Вроде все. Окей. Резидент сидит прямо за дверью. Пускай Болт откроет замок. Болт откроет замок. Это получится, мы сейчас зайдем, да? Мы за этой дверью или как? Что-то у не вряд ли. Черт. Должен быть другой вход. Погоди. За дверью есть еще камера, но она выключена. Мне ее включить? Да, поищем, где точка доступа к системе. О, господи, начинается. Ну конечно же, здесь точка доступа к системе, где еще? Хотя нет, компьютер. Пропуск и шулигу. Найти точку доступа к системе видеонаблюдения с помощью сканера это что ли? Нашел порт. Так, теперь подключи болта. Так, теперь болт выбираем системе. смену камеры, да? На я понял, женщина, я понял. Все по плану. Странно, что у них тут всего один рано Что теперь? Я его обезврежу. Кстати, давай туда. А Вдруг он нашим по союзником потом врагу. будет. Хорошая мысль.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 Похоже, шахта идет через обе комнаты Сейчас посмотрим Теперь переключись на другую камеру А, этим можно врагов отвлекать Все, я понял, если на всякий случай тут проснется Я могу через вот эту херню э, отвлечь их Так, теперь переключаемся и открываем дверь, да? Ой, точнее, через Здесь решетку проходим. проходим Отправь туда болта, а потом переключись на другую камеру Логично Не поспоришь Так, ну он сейчас должен пролезть здесь, да? Так, закреслон. теперь... Пока все логично. Пока все более-менее несложно. Попался! Демоны, это круто! Болт остается тут. Будет смотреть за резидентом. Кажу в основную сеть кампэки. Можешь выйти из системы. А, с с кома, с ли, а, а что он по-русски не говорит Ничего. больше? Голова кружится просто. Бак, сколько у тебя это займет? Бак, ты здесь? Да, Ба да, бак, да, Короче, слушайте, лёд толще, чем я ожидала. Рулевай придётся в Пару часов? Пару часов? А быстрее, никак Хочешь, чтобы у меня мозг Вы же не думаете, что эту миссию Пару Сидево, часов буду проходить Да не, я не хочу передышку Может можно как-то сократить это Типа там поспать пару часов, можно? А, да, несколько часов спустя он отказался? Кто? Кто от чего отказался? Я тоже не понял. Жизни. Вот это не да, но тюкня какая-то. Просто подумалось. Как вообще так? У тебя все есть. Деньги. По сути, прям при разговоре Пусть он сейчас должен и прилезть. Типа, да ну Болт. Тема. Остальные драконы, блин. Ты посылаешь семью, одеваешься в кожу и пару лет играешь в крестного отца. Зачем? Тебе с Валентином было также. Может, он хотел бороться с системой. Давайте как кочевник будем отвечать. Может, Может какие-то очки накинут системе? за это. Так зачем он в нее вернулся? Ты не можешь убежать от системы, если система это твоя семья. Белая ворона все равно ворона. Ну вроде того. Неудивительно, Это что этот бунтарь вернулся обратно, прижав уши и с поджатым хвостом. Торис несчастный. Пойми ничерта, он только что зашел в отель. И мы снова в игре. Сигналка в Пентхаусе отключена. Мучу сградис. Найти Пентхаус Юрий Половина часа. Там, наверное, лишнего наговорил. Чьи хвоебонов? Прости, я не так выразился. Знаю. Но сослужимое прощение. Ты давай рещи. Я могу один уехать. Не, блин, обязательно его ждать надо. Походу он на кнопочку нажимает. Ты можешь какие-то рещи, а? Ну. А, вот. А чего вы все притихли-то? Когда это анекдот хотите? Давай. Что? Ты серьезно? Да давай, давай а что? Вот, слушайте, что говорят киберсвиньи? Они говорят хром-хром. <смешно>, смешно, да? Боже правый. Да, смешно. И правда. О, так я тут был эминатора. Я ж тут Вся был тогда В воспоминаниях Что? Быстро. Сейф? Эй, а, ну что да, мы же его здесь тогда искали здесь. Все, -то здесь он и находится где-то Умное Роман стекло он там, под полом. Ищите Кстати, а сейчас не видно его почему-то То, что он под полом очень красиво скрыто. Прям вообще никак не этот. Не прицепишься. Что дальше? Подключайся по личному, и я посмотрю. Ясно. Теперь ты, бак. Да, сейчас. секьюрити да вы угораете что ли я пятерых еле завалил тогда одновременно не походу перестрелка неизбежна я думаю нас палит все-таки подождать пока типа подождать пока джеки проверит болт 100%. Следовать за Джеки. Надо Вода. ствол доставать. Почему у меня еще в руках нет ствола? Я уверен, что сейчас стрельба будет. А че он ниточку эту не убрал? Стоп, Куда? Где? большая колонна. А, вот это умное стекло? Мы успели проблема обычно знаете сегодня. в таких ситуациях часто звонит телефон и эй, человек палится этому вообще мало того что качок да еще и этот ящик этот блин капец он мне кажется будет сильный охранник этот для у него ракетницы сзади Идут к вам с посадочной площадки. Каком они, блядь, говорят. Баг, кого там несет. О, нет. Только не это. Не может быть. Сабура Арасака? Арасака? Еще одна ебучая легенда. Тише. Вряд ли тут есть звукоизоляции. То, нарожье есть, иначе бы нас уже давно бы пришибли. Вот этот бы тип тупо подошел и с самурайским мечом проткнул бы стену и прям бы болта. Можно переводчик гугл, пожалуйста? пта. Ёпта. Иди отсюда. Как пинка дать? Можно стукнуть по этому? По стеклу. Мазюкала горит. Прикиньте файтинг, посмотрите, вот это охранник против того. Мне кажется, он в рукопашку охерено дерется. Он, может, ему голову оторвет. Хотя, ну гляньте на этого кибора. Интересно, у них есть общие интересы? Чем он смотрит сюда? Томосомор, но кото 貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか私たちの功績を野蛮人に渡せなど私たちの未来を俺たちの未来俺たち何個の間違いだろあんたは自分のことしか考えてないそしてこの会社のことしか<笑> いつかこのような日が来ることは分かっていた貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだこれまでお前の愚行には目をつぶってきただがそれもここまでだこの裏切りだけは決して許せない貴様の母親が生きていなくてよかった Охранник! Где охранник его? Тебе больше не прятаться, нет, вот прощай. Он мог крикнуть, когда он его отпустил? Мне кажется, охранник бы его точно прибежал. Ну, понятное дело, что, что стоит угасить деда. Интересно, что сейчас будет? Охранник же что же, скорее всего, будет мстить. Позови, позови охранника. Мне кажется, сейчас будет файтинг. А может он, знаете, удивление достает да, этому просто голову сорвет или что-то такое. Я понял, сейчас будет плакать 5 минут, ну, как в сериале. Я хочу... хочу полностью заблокировать отель. По какой причине? Кто-то убил Сабуру Арасаку. Блокировка подтверждена. Внимание! В камбэке Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. 名の騒ぎです誰かが誰かが父に毒を持った毒をそうだユリノブさんはしかしタケモラお前のお仕事は何だ何のお話です単純な質問だ答えろアラサケ家の家事を守ることです今後はもっとしっかり責任の果たしを望んでいるぞ Короче, еще и из него виноватого сделал Якобы это он не предоглядел всю эту Что ситуацию. вас вообще творится? Хюрингубу Он, блядь, придушит собора Что? Вот, блядь Папашу. Ну что тут скажешь, сейчас будет не продохнуть от охраны. Еб твою мать, это пиздец. <laughs> вытаскивай нас отсюда быстро. Бак, вытаскивай нас отсюда! Быстро! Секунду! Нет, у нас секунду, Блин, а у нас же сука. пушки нет. У нас да, даже пушки нет. -что. Давайте в окно. Серьезно? Открываю! Там есть лестница! Лестница! Кто Он? услышал? Нет, нет, нет, нет, ваша мать! А, как Сам это возможно? Нас не нашли. Что это такое? Высшая лига, да? Доволен, Джеки! А тут что? Сбежать из пентхауса через окно. Это что? О, ствол есть! Ствол есть. А ч ⁇ я взять не могу? Если умирать, то не... Спуститься по лестнице, сбежать из пентхауса через... Не понял. За углом. А, ну если только тут... Джеки. Не вниз. <сみなさん> как <сみなさん> раз именно это я и делаю. Бля, это травма? Если они за собой, то уже поздновато. Как раз они сейчас и подумают, Надеюсь, что это мы... Нужно протокол протоколы безопасности Я не знаю Да, наверное, прыгать придется Ооо Реэкшн Не, ну, мне кажется, даже если бы мы и разбились В самый низ бы улетели, вряд ли бы нам что-то было Все-таки мы железяки Как-никак Я не знаю, что тут Какое процентное вот соотношение да, человечества осталось Его В нашем теле о, О, Блин, болта пробили. Херу. Жалко. Джека, у тебя кровь. Джеки, ты ранен. Забей, пока на меня. Проверь, Все-таки человек. Разгерметизация. Целостность чипа 94%. Он разрушается. Это, это нормально. Это нормально. Еще успеем. Главное не лежать вот так полчаса. Чтобы рассказать про наш проем, звони давай! Ви, компеки по всем каналам, что там у вас творится? Есть проблема. Криокейс поврежден. Целостность чипа Джеки 86! 86% и падает! Чёрт! Так, слушай внимательно. Вы можете сделать только одно: кому-то из вас надо вставить чип в нейроразъем. Ты понимаешь, что говоришь? Чип нельзя изолировать, он должен находиться в безопасной среде. Но а -а -а. нет другого выхода. Хотя я не, не понял. Не, ну если бы они были оба андроиды, то понятно. В принципе, чип ставил и он человек отключится, ну андроид. Но это ж типа люди. Мы вынем чип, просканируем и очистим мозг Но сначала вы должны выбраться оттуда Мы работаем А, нам этим... болт не нужен, нам главное чип, да? А болта они типа нового сделают попозже Далейман Дэл, мы будем через пару минут Приготовься, ясно? Разумеется, мистер Уэллс Смотри у меня, бля Нам надо как-то Дойти до фая, Оттуда спуститься на парковку и лучше побыстрее. В тени яблоде верджулей глянец Ой, я чувствую, что здесь будет жопа. Хотя я подобрал пистолет, я не понимаю, почему я его не могу взять. Почему я как флейф Фодет, будучи зомби, вижу руки? Кого мы с ними потихом? Я никого даже не вижу. Из укрытия смотреть можно? Не надо как-то спровоцировать их, то ли переключиться на камеру. Не знаю, вообще они сюда ходят. Что я тут могу сделать? ЖКЛ с А, это не то. По-моему, здесь ничего такого нету. Здесь только рукопашка. Да что там такое? Ничего хорошего. Внимание, в камбэке Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим не. Не ну, все теперь можно. И выполнять указания персонала. Но ты только посмотри на это. Глушитель нам пригодится. А у меня нет глушителя. У меня Да, да Понял. Блин, не забываю, что это мотает. Так, 55. Э-э-э-э. 55. 55. И e 9 А чё он на следующий не, не хочет переходить? Что-то странно. Что-то очень странно это все. А, на этой же строчке. Взлом протокола. Успешно, да? Запонки. Вот нахрена мне запонки. Зачем они валяются? Жилет параничника. Вот это я возьму. Ну, а мало ли, может пригодится. Что у него еще есть? Очки я не буду брать. Взять все. Взять, использовать. Что то написано, авиаторы Что такое Тайпан Позволяет носить двухкратный урон О, это я, возьму. это я возьму Я понял то в этой игре, что здесь лучше все подряд не собирать Потому что Так, взгляд Тайпан Ну возьмем это то, и то И оружку мы возьмем, взять и использовать Ничего, я надеюсь патроны подбираются Они у нас есть ну да, в принципе, 323 патрона Это нормально Все, теперь чисто. А как их Как их втихую можно убить Все чисто. Подожди, а недозрительного... Там же тоже, наверное, что же, наверное, что-то Выход какой-то А нет, тут тупик Тут тупик ну, Короче, придется обязательно в обход, иначе никак Так, один ушел. Ну, Получится. Ёб твою мать. Ч ты сразу не сказал? А, ну я их монарш могу отключить, правильно? Внимание! Я могу попробовать отвлечь охранников. Только мне нужно сделать это желательно в этом коридоре, в этом фае. Взлом протокола. О, давайте. Давайте. Так, 1c, БД, Все готово. Выйти из программы. Не своих не нет, нет, нет. Перезагрузка оптики, замыкание. Я не знаю, что лучше сделать. Перезагрузка оптики, но это за глазами, да, у него что-то будет? Давайте попробуем, я еще это не пробовал. Заодно и рукопашку пока выполним. Блин, я забыл про камеру, еб твою мать. Я забыл про камеру. И оно всего лишь на 4 секунды блокирует. Можно попробовать бить камеру? Или нет? Что это мне даст? М -м -м -м, не знаю. Не знаю, не знаю. Что еще можно сделать? Отвлечение врагов. Ну, врага-то я смогу отвлечь. А что по камере? А, вот, контроль камер. Тю, можно было так сделать? Так, хорошо. Что я могу сделать с помощью камер? Пока что ничего не вижу. Только отвлечь врагов могу. Сейчас посмотрим, может, какие-то двери могу открыть. Не торопись. -ка. Не торопись. -ка. Перезагрузка оптики и замыкание. Короче, мне надо желательно выключить. Желательно выключить камеру. Да, я думаю, иначе я ничего не сделаю. Тут тупо выключать их надо. Так, отдалить, приблизить, включить сканер, уйти в предыдущее устройство. Ну тут только вырубать. Только вырубать, иначе я не вижу ничего. Выключить. Окей. Угу. Окей. Якобы выключено? А, ну да. Но он меня заметил под конец. Тем не менее, он заметил, я же говорю. Так, получается, есть еще камеры. Надо отключить именно их. Этого я не знаю. Этого в рукопашку еще вроде как смогу. А вот что дальше будем делать, я не знаю. Главное, сейчас еще не попасться на камеры. И не знаю, где следующее. Вот это она. Отвлечение врагов. Блин, может такое быть, что я сейчас его в рукопашку попытаюсь уломать, а... За мной будет смотреть камера Кто-кто? Тип или камера? <говорит> что у него есть? Э, Сэндовистан прототип а чипа Ну возьмем, я не знаю что это, но возьмем <говорит> Ну пока что вроде как нет камеры Уже бы показала так я... Вообще-то насмерть. смерть. Блин. Блин. Бросай оружие и выходи! Блин. Ну, блин, я не знаю, это вот будет ты! сложно. Это сложно. В тихую я еще понимаю, а вот... Я не знаю, что я здесь врагов мне кажется это будет очень сложно серьезно это все а еще я хочу научиться бросать гранаты то есть у меня уже вот только что я подобрал ими гранату да надо посмотреть как это все делается я что то думал что это а вот привязка клавиш не управление а привязка клавиш так отари дверцы вперед назад не знаю не знаю пока что не вижу Взять телефон, открыть уведомление, джиолог, применить боевое устройство. Расходуем предмет, просканировать. Кулаки, выбрать третье оружие. Первое оружие, следующее. Ускориться, двигаться, прыгнуть назад, вперед. Не нашел. Не знаю, может это третье оружие? Так у меня его нету. Может сейчас другие циферки покладу, может граната там. Вообще я не могу ее достать тупо. Вот что-то на X есть. А это ХП, это ХП. О, вот появилась граната. Ой, блин, я своего докинул. Все, я нашел, короче, как ими гранату бросать. Пока теперь на птичку потребить обязательно. Так, что у тебя есть боеприпасы для дробовиков понадобится пистолет пистолет пусть будет сырым оружием хотя хотя я не, не буду брать не буду под музыку я готов бороться всегда Главное, по ему все по верхушке стрелять голова шея э, и тогда врага можно побыстрее убить так капельная кофеварка зачем с кофеваркой с собой ходить позже вот за дроба у мне еще не было за это отдельное спасибо тоже дробаш, да? да ими граната тоже понадобится я не знаю патроны сами по себе собираются в принципе 100 штук даже если... Ёб твою мать. Вот это урон. Ну, правда, сдалека, когда стреляешь, понятное дело, Стоп, что... Блин, гранату не кинул. <сORTS> <сORTS> <сORTS> сейчас бы крывосаны с собой носить светошумовая прочная офисная юбка и синтвол боже почему она зеленым отмечена так какая разница что здесь камеры чувак мы здесь половину охраны перебили которая находилась здесь кстати где камера я уже вижу конечно красный глаз но не пойму пойму где не все равно не вижу ну ладно да спалимся так спалимся значит так тому и быть Блин, ну как они спалили а кто что это а рассака из птицы Не нужно мне это все Я не знаю, если это шумовой кинул Или не. А, через... Не, пробиваю через стекло, нормально А где мой этот... А, Джеки Что это? Что это было? Что это было? Где Джеки? А, он с 7 готов. Стреляй! туда я кинул. не на ну это Эми, в принципе. Не Камера есть. 13. А, он, наверное, далеко стоит. Вот надо прицелы ставить на такое оружие сразу. Чё ты голову высовываешь? А, патроны закончились, капец. Лишь было 900 штук. ствола я тоже так хочу а, смотрите мне надо кое-что сделать со снаряжением это не дело это не дело что нету никаких перков обязательно обязательно потому что вообще не нравится мне так вообще я же могу поменять оружие или не а у меня же миссия чем не есть у меня есть пистолет он немножко скорострельнее чем этот автомат М -м, 32 39. И есть дробаш. Почему? Так я вместо дробаша тогда лучше использую этот пистолет. У дробаша урон посмотрите, 8-10, а у пистолета 32-39. Капец. Почему я сразу с него не стрелял? Так, ставим сразу тогда прицел. Ставим тайпан. И какая-то модификация. Но она пока что нам недоступна. Окей, окей. И что есть тут? Тут прицела нету. Хотя нет, давайте, наверное, на пистолет. На пистолет, получается. Ну, ты не знаю, что по Патрикам? Что по Патрикам? Соберу ли я их? А на пистолете 138. Пусть, ладно, здесь будет прицел. Здесь поставлю этот тайпан. и И что-то можно еще здесь. А, можно третье оружие. Класс. Класс. Класс. Че сказать? Весьма неплохо. Все, продолжаем. Что это? Это то же самое, что в начале, помните было? Ай, что, Понимаю, тоже! да. Не, ну, чему удивляться? Игра только, хочу сказать, в стадии разработки, только этот с багами еще. Смотрите, чтобы я взял просто патроны Что мне для этого надо? Ничего не брать Использовать это я, получается, беру в руки Если я беру Значит, я забираю этот автомат Но он мне не нужен Мне нужно от него только патроны и вот эти деньги За которые я могу его продать Ладно, я возьму Потом продам, если что Ничего страшного Я никого не боюсь! Этот пистолет классный, он очень классный. Здесь очень высокий урон. Это ж. Это этот! Это киборху да? Или нет? Или мне показалось? Я надеюсь, мне показалось. А, не, это другой какой-то. Давайте попробуем Эми ему закинуть, да, и потом зайти. спешили его обыскать офицера Не, ну он может быть был и сильный да но может быть бы он был сильный да я же говорю просто что игра забаговалась и такое вот произошло осколочная граната даже есть ничего себе ничего себе жиле тарасаки конечно же возьму О, у него пулемет есть вот это да я наверно на дробаш его поменяю использовать вот капец 100 патронов я просто сейчас так буду разносить а, конференц залы и все-таки я так понимаю мы уже на выход что? я его затоптал что? этот ржет а хпшки что возобновить 150 лет а свой... я так понимаю вторая цифра это броня скорее всего ты выживешь, братан, ты выживешь. Тебе смешно, береги силы. Береги силы, Джеки. Ну так я их и берегу. Ты не грусти. Ви. Мы выберемся. Скажи это, тибак. Может она была бы жива, если бы мы не строили из себя крутых. Че, с чего ты взял, что она умерла? Слышь, Тоже интересный. На меня. Я же вижу, как оно все. Поднять тело. Я представляю себе эту тушу поднять. Что-то долговато мы едем. Странно. Мы, по-моему, быстрее ехали. <смех> понимаю все закончилось ничего страшного Урон вроде в голову даю, а все равно слабенький. Можно, конечно, раза два. Еще одна? Или Показалось. Да это что? Я ему даже урона не сбавил вообще ни чуточку. Это если только, конечно, переключиться на хаешки может быть, как-то и можно его проучить. Мне тупо по урону вообще, оляк. Мне дробаш хотя бы нужен. Можно назад? Назад можно? Подродов Нет, не надо Если б только в этом дело было. Ты там это робот стреляя, я пока похожу. тут. А, подожди, я что у них могу патроны взять? Как ложится? Как ложится? Так, ну что, пробуем? Сейчас он очередь сделает. Блин, ракеты еще эти. А то я не в курсе. Ну а ему вообще ничего не дает. Это против людей только. Ну и все, последние Я патроны перезаряжу! остаются. Че? А че было? Сейчас такой урон жесткий вообще нанесся. У него больше половины хп было, сейчас резко так уменьшилось. Как будто попали куда надо. Бля, как резко выбили столько хп. Да какой все ты чё, угораешь? Теперь надо пособирать. Поменять пулемет. Я лучше с дробашок буду ходить, честно. Это что? А, ну это ППшка, да? Я так понимаю, не надо брать э -э, это оружие, только из-за него замедляться потом. Будешь просто мимо него пробегаешь, и патроны сами по себе соберутся. Так, ну, лишнее получится, мы убираем. Давайте все уберем. Использовать, сжать разобрать. Разобрать? Разобрать. Блин, я дробаш разобрал. Ой, блин. Что я сделал? Зачем я это сделал? Разобрал дробаш. А хотел пулемет. Ладно. Так, медикаменты, сколочная граната. Пулик. Ну, по пулику у меня вроде как есть. Редкие компоненты предметов. И это все? Это все, что этот робот имеет? Понятно. Ладно, идем дальше. Хотя тут еще, лень, холл есть. Улифт? Это уже вообще Джеки при смерти просто. Э, давай как в фильме. Типа ты скажешь, оставь меня здесь... И я пойду один. Может как-то побыстрее, молодой человек? Ты меня задерживаешь. Спуститься на лифте на парковку. Ну, я так и понял. Да, да, да. Пока они к нам не подошли, надо бежать. А если я в этот сяду? Что это значит? Он ранен, Ай, блин. Ломаешь, газуй! Конечно, можно было бы с ними перестреливаться, я расставай! думаю. Но. Неплохо. Но зачем? Как дела у машины? Отлично. Но, к сожалению, за нами погоня. Ёбану она... <кручивая> Да истина такая бронированная. Ёб твою мать, Тока! это что это? Личный, личный охранник. А -а -а -а! охранник A -a -a! Мне кажется, от него не сбежим. С ним только воевать. Ну, либо в дальнейшем будем как-то с ним сражаться. A -a -a! Посты, с A -a! Я разберусь! С пулеметом? Серьезно? Говноядра, а не уймутся. Большая осталась. Четыре винтовки, меньше показателя отдачи, а короче, какую-то способность да. медали. Джеки, мы это сделали, ты белый как мел. Заказ выполнен, у нас получилось, Джек. Да. вроде того. По данным сканирования, мистер Уэллс находится в критическом состоянии. Вези на скриперу, но так езжай быстрее, насколько все плохо. Вези на скриперу сейчас! Приношу извинения, но это невозможно. Маршрут поездки был определен и оплачен заранее. Я не имею права его менять. Нахуй твои права! Делай, что я говорю! Ничего Ви. Я выдержу. Советую поддерживать мистера Уэллса в сознании. У нас будут самые жирные заказы. Ты скоро увидишься с миссией. Нормально. Ты скоро увидишься с миссией. Заказы. Слышишь, Джек? Нет, Джеки, мы разбогатеем, я тебе обещаю, слышишь? все конец игры Куда его капец Что? я Пакеты к нему уже привык по мне нужен лишь пункт назначения никуда его не вези жди меня здесь отправь его домой к семье отвези его в клинику Но мне кажется в клинику будет самое чтобы морг да все сделали как следует Вик Вектор позаботится о нем. Родным лучше его таким не видеть. Ну да. Хорошо, как пожелаете. Мистер Дэшон ожидает вас в номере 204. Прикосно заключу до встречи высшей лиги. До встречи высшей преступника в организонная а типа рядом рядом где-то миссия есть норд сайт новая зона пропуск ушел него продать кстати да у меня что там вроде как что-то что-то есть на продажу пп есть кстати пп плохая я ее сразу продам 25 капец. Это такая мелочь просто. Пистолет. Ну вот эти я продавать не буду. Смотрите, тут 24.30, тут 25-31. Вот это я точно продам. М -м, пулемет я продам, он мне не нужен. ППшку, дробаш и пистолет. В общем, я оставляю. Сейчас посмотрим, что попшкам 26 32 и 25 31. Ну, вот этот послабее. 8,10. эту ппшку тоже продаем. Все, в принципе, три оружия. Пусть будет. Так, у нас есть еще. М -м -м, дубинку тоже продадим. Молот, хотя я не знаю, как его использовать. Броня. Броня одевается вообще. Жилет. Ни хрена все 400 баксов. Обтягивающие рокерские штаны. Костюм. Штаны по отдельности, ну штаны одинаковые, очки, это все нам, это все нам не нужно Есть броня еще, 29, не, лучше вот это Противогаз, два комбеза, 22 и 18 Так, и что еще, что еще, что еще, 10 брони, 9 и 8 Что тут? О, тут хлам, тут хлам все равно это не используется, поэтому выпивку сейчас все попродаем и не вижу смысла вообще ее иметь Пончики, вот это все Ну реально оно только мешает, только мешает, но вес занимает Да и использовать толком нельзя, поэтому оставим там какие-то симуляторы, может, и все И я больше не буду такой чушь собирать. Я надеюсь, главное, чтобы у него хватило денег. Хотя, да, у него 19 тысяч. Снаряжение Ви. 14 тысяч. О, у меня уже 14 тысяч. Нормально. И кстати, типу тому должен 21 тысячу. Но я не знаю, когда я ему отдам. Наверное, как только на ноги встану, сразу отдам. Это не точно. Даже пельмеши. Даже пельмеши с собой вносит. Так, ну в принципе все, все остальное к медикаментам относится. Здесь хаешки, гранаты, броненосец какой-то, не знаю, что это. Что вот это? Ну это нарапайка, это антисептик, диски какие-то. Я тоже, я так понимаю, бесполезные вещи, тоже все продаем. По деньгам, конечно, могли бы, конечно, и побольше поставить. Все-таки 6 баксов, 5 баксов. А Оружие, броня здесь стоит очень дорого. Даже тем не менее, что ты будешь всех врагов лутать, ты все равно ничего нормального не найдешь у них. Редко ты когда найдешь там особенную какую-то броню. И то в основном это у боссов, у главных охранников. А так... Так ничего нету. Так, в общем, 15 тысяч, да, у нас. Все хорошо. Это уже радует. Найти номер 204. А, поверху. Не смешно. Да? Угу. идет видос час 25 хорошу что тут брелок вот видите вроде лежит ящик вроде лежит ящика толку если там находится один брелок это я пусти тебя ждут я думал это джеки рекрос 54 канал пираты о вашем проебе говорят все. А где Джекстер? Остался в машине? Угу. Да, он мертв. А ты ведь как думаешь? Да, он там. Он мертв. Соболезную друг. Я здесь вообще-то. А где чип? Меня с собой не смогли украсть. Блин, а вот тут я не знаю, что сделать. А вдруг они меня кинут? собой хм. Этого я и боялся Не понял что Сабура Арасака Мертв Ты понимаешь вообще во что вы меня втянули Вы завалили его величество Императора Все кто как то с этим связан Подписали себе смертный приговор Надо уезжать из Найт Сити Да ладно Звоним, что закрываем сделку, забираем кассу и исчезаем с радаров. Ладно, спокойно. Надо продумать следующий ход. Это сортир такой, да? Забираем да, прикольный. Забираем маркер долю и уезжаем из города. Но сперва тебе надо что-то сделать с лицом. Ванная вон там. Умыться? Просто умыться? Или что? Ой, я обязательно зеркало еще сейчас разобью. Что-то я злой какой-то. Ну так, совсем немножко. <с sage> Долго что этому... Не, на руки все равно крови останутся, понимаешь? Это за стекло? Это за то, что я просто разбил ваше стекло? Я не хочу рисковать, тебе. Помни, Ты что, что творишь? Тебя я тебя убью. Блин, я так и думал, я так и думал, что надо все-таки сказать, что чип не у меня. это значит? Это концовка сюжетки? Зачем мне напишут название игры? Может здесь много прохождений? Или как понимать вообще? Чуть. Я типа теперь кем-то другим играю или что? Выйти на сцену. А можно сохраниться, чтобы отсюда и начинать? Потому что серию пора уже заканчивать. Пора высшую Ну да, в принципе, вот. В принципе, мы уже сохранились. Отсюда тогда и будем начинать. Ладно, ребят, что ж. Я думаю, мы будем на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо, что поддерживаете меня, что... Некоторые из вас пишут комментарии, как я и попросил, потому что комментарии хорошо продвигают видос. Ну, про лайки, я думаю, бессмысленно говорить, это и так понятно, что они его продвигают. Поэтому не забывайте, если все-таки вы посмотрели видос, и он более-менее вам зашел, обязательно пишите любой коммент, любой, он хорошо поможет ролику и каналу. Ну, а с вами был я, Займан. Всем спасибо за просмотр и всем пока.